Привет, мой друг. Че, денег давать? Да. Опа. Ты милиционер? Майор. Майор? Да. А что ты еще не полковник? Не, майор, все. Так, сколько тебе денег? 500 Да хуя тебе пятьсот, брателла, держи. Пойдет? Пойдет. Путием. Давай, братик. А где ты форму взял? Дома. Дома есть у тебя. Да. Эх, ты красавчик. Бейсбол играешь? Да. Сколько пинчеров на базе? Пятеро. Пятеро. Ответ неправильный. Звезда она. в Омску что ли? Да у а. будет больше уверен. Вера. Да с да. Стоп, да. Она. О, смотрите, гайка, гайка, гайка. да Реально она. Да, она, она, она, она, конечно. Ну, да. Че, возьмите автограф для Вероники. для Вероники. Ну, обычно же все говорят, автограф, типа для моей дочери. А почему для Вероники? Ажираша, ну нет Там сокров потерял <соединяем> Красавчик! Так, смотри Ты в базе? Вот сюда. Палец. Это? Да. Прислонил. Да. Все. Вот здесь расписывайся. Тоже нажимай. Угу. Пучка можно? А, подпись не Нет, надо. Не, надо. Да, вот не надо. Вот здесь нажимай. Другим пальцем а, ты этим трудно, уже нажимал. Левым. Да, Левым. Да. Вот этим вот. А, Посильнее. Прижал? Да. Это, еще раз прижимай. Вот Сильнее. А, вот так? Вот да. все. Все, давай, это твое, это, да, все, же, с левого пути, давай, аккуратно. Ну так короче, Не снять, Дожди. ну мы на трусы рукам, вот. Есть? Есть, а парган-другуха должен заснять. Есть. Есть? И, подожди, а, на Самі! Коля, ну ти конь. І, виходить, що їх тролиш мовча. Сука! Ну, ще раз покажи це Ой, бля! Як вони кажуть, запис не переривався. Лучше всякого по свечу, и всякой визитка да? стопковича. Это наш. пора поднимите. Э, чё творят, сообщил сближённый Амур Он ответил, что не на <свеческая> <свеческая> You said I